приветствую вас друзья стрельцы хочу сегодня вам презентовать ваш прогноз на период с 9 с 10 сентября по 6 октября еще также хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, поскольку вы у меня по результатам прошлого периода были очень-очень активны, мне очень приятно. Это признак того, что информация, которую вы получили, наверняка для вас оказалась полезной, интересной. Ну, чего в дальнейшем также, надеюсь, и будет продолжаться. Для вас Венера-Скорпиония Скорпионе это символический 12-й дом. Двенадцатый 12 дом связан со всем тайным, со всем скрытым. И также эта ситуация связана с какими-то заведениями закрытого типа. Это могут быть также и больницы, это могут быть просто какие-либо другие официальные инстанции. Это может быть ваше подсознание. Это может быть какие-то ваши страхи, это ваши секреты. Также это могут быть ситуации, связанные с эмиграцией для тех, для кого это актуально. Ну, если, например, говорить о вашем ну, внутреннем состоянии и о ваших связях, которые вы скрываете от окружения, то по Венере в, Скорпиона, а в Скорпионе они, конечно, будут находиться в первую часть периода до 23 сентября большим прицелом, накалом, очень будет сильная интенсификация этих чувств и эмоций, трансформации пройдут внутренние, глубокие, и внутренние беспокойства они многих из вас, конечно же, будут охватывать. Но, но постепенно все начнет успокаиваться, сойдет на нет и будет достаточно легко. Но это уже будет ближе после 23 числа. Хотелось бы отметить основные события, которые произойдут в этот период. Ну, во-первых, ретроградный Меркурий. 27 сентября он станет ретро. И все для вас это зона 11 дома. Это друзья, это большие коллективы. И для вас это период, когда захотите... Свой взор повернуть назад. Может быть, где-то остались какие-то отношения с друзьями, которые ну, как-то были не до конца разрешены, может быть, какие-то споры остались, обиды внутренние, может быть, какие-то общественные дела возникли, которые вы отложили на более отдаленные периоды, то вот сейчас, как раз после 27 числа, у вас появится шанс это исправить. 15, 15 сентября Марс, вот он. Он перейдет из девы в весы, также в зону дружбы, и это признак того, что основная ваша активность она будет связана с дружеским окружением, ну и в принципе взаимодействием с большими коллективами. Еще одиннадцатый дом у нас связан с консультациями, с активными, с дорогами, когда очень много-много общения, и в этих областях вы будете активны. По полнолунию, хотела бы сказать, 21 сентября состоится полнолуние. Для вас это зона четвертый дом. Так, раз, два, три, четыре, да. Но, учитывая, что Луна будет находиться в соединении с Нептуном, в своем знаке в рыбах, то это признак того, что многим из вас придет прояснение какой-то ситуации, связанной с домом, с семьей. И вообще, вы знаете, хорошо бы вот это, именно этот день провести в стенах своего дома со своими близкими. Несмотря на то, что здесь, конечно, есть уже расходящийся аспект, говорящий о том, что возможно, там какая-то накаленная обстановка может быть. Но совет здесь как-то не нагнетать, не нагнетать ситуацию, не торопиться с выводами, все должно разрешиться. Вот как раз есть шанс, что вот в этот день, может быть там плюс-минус до него, вы получите свои ответы на вопросы, касающиеся вашей семьи, ваших близких. 6 октября Время ретроградного Меркурия здесь произойдет интересно Новолуние. Новолуние будет в весах. Посмотрите, четыре планеты вместе. И это признак того, что в одиннадцатом доме это признак того, что ну, какие-то ваши дела, связанные с дружеским окружением, они будут очень активны. И у вас будет шанс успеть сделать все и сразу. То есть несколько дел одновременно. То есть можете Смело планировать много-много всего, чего бы вам хотелось осуществить. У вас для этого будет достаточно энергии и возможностей. Теперь давайте пройдемся по аспектам. С 12 по 18 сентября здесь Венера будет ретроградно, И она, извините, не ретроградно, а в квадрате к Сатурну. Квадрат сам по себе это достаточно сложный аспект который говорит о том, что энергия по, между этими двумя планетами она идет с какими-то сложностями. То есть для, для того, чтобы получить необходимый результат, придется приложить ну, максимум усилий, больше усилий, чем хотелось бы. И по Сатурну, так, Венера, Сатурн. Для вас это третий дом. Знаете, может быть что-то в дороге, какие-то ситуации не очень приятные для вас. Знаете, что-то тайное. Сейчас я попытаюсь образить такое впечатление, что может быть или поломка какая-то произойти неприятная, или может быть вот сбой в информационной сфере. Что-то может пойти не так. И вот что-то скрытое. Вот, вот разочарует то, что вы не афишируете. То, что вы не привыкли афишировать, не привыкли показывать. То, что вы скрываете. Может быть, даже это еще и, и ваше личное такое вот такое настроение не очень не очень гармоничная, когда не хочется ни с кем общаться, когда вы закрываетесь от окружения. Вот немножечко хандра вот как-то может вас посетить. Но, слава Богу, это ненадолго. И с 19 по 23 Венера у нас будет еще добавок образовывать еще один напряженный аспект, оппозицию к Урану. Для вас Уран позиционирует к шестому дому эта тема здоровья и работы. Ну, во-первых, будьте осторожнее там со сплетнями, с какими-то скрытыми ситуациями по работе. Постарайтесь сделать так, чтобы все максимально было прозрачно, чтобы вас никто не подставил. Предос... Обязательно примите меры предосторожности. И по здоровью здесь, возможно, неожиданные, неожиданные изменения, которые как-то, знаете, могут... Ну, скажем так, любое ваше обращение в официальные организации, оно принесет вам пользу. Но и какой-то чрезмерный, может быть, страх, какие-то ваши импульсивные действия, они также могут быть и неуместны, или не принести желаемого результата. То есть не спешите с выводами. С 22 по 27. Здесь у нас Марс будет образовывать несколько интересных аспектов. Вернее, один аспект Марс и два Меркурий. Марс это у нас энергия, куда мы будем направлять. Аспект Сатурном говорит о том, что вы правильно чем-то распорядитесь. Как минимум для вас здесь есть указание распорядиться деньгами, ресурсами. Нет, извините, не ресурсы. Здесь как раз указание на... Контакты, То есть правильное решение, правильное движение будет вперед. Правильное движение вперед. Критичность мышления поможет принять правильное решение. Действие будет верным. Вот я бы сказала так, что покупать... Вот, знаете, какой-то хороший период начинается для того, чтобы продать, что-то продать. Продать, например, автомобиль, то есть какое-то средство, средство передвижения. Покупать не очень хорошо, на ретро. Меркурий никак. Теперь с 26 по 4 октября. Здесь Венера образует три интересных аспекта, которые говорят о том, что ваши финансовые вложения так, раз, два, три, четыре принесут ваши финансовые вложения а может быть продажа то есть наоборот, финансовые поступления от продажи чего-то принесут это благоприятные ситуации или возможности благоприятных перемен, изменений или покупок для дома, для семьи, для кого-то из своих близких. Вот так. Ну, на сегодня астрологическим прогнозом мы заканчиваем нашей первой частью и приступаем к следующей. Итак, друзья, давайте посмотрим, как вас... Представители знака Зодиака Стрелец. Стрельцов и стрельчих будут воспринимать окружающие в течение данного периода. С 10 сентября по 6 октября. По Королю Кубков. Но Могу сказать, что такими психологами, очень мягкими, очень внимательными и такими мягкими, Людьми, которые идут на уступки. Знаете, такими врачевательными, что ли. То есть к вам обязательно будут хотеться прислониться и получить какую-то свою дозу эмоционального эмоциональной пищи. Хорошо. Как будут... Обстоять ваши дела в финансах. По дьяволу. Ну, смотрите, здесь есть огромное желание обладать некой крупной суммой. Очень хорошо заработать. Конечно же, эта карта, она благоприятствует этому. Но будет шанс действительно сделать это очень быстро. Здесь еще есть указание на то, что, возможно, для того, чтобы этого добиться, нужно обратиться в некую официальную инстанцию. Для кого-то это работа, для кого-то это банк. Ну, Что-то будет связано с переоформлением, с юридическим, может быть, оформлением. Но как-то здесь точно вот такие тяжелые карты, знаете, как будто бы вот по справедливости, то ситуация, которая требует, не требует промедления, нужно действовать. Хорошо, что с работой. Сила. Ну, я могу сказать так, что очень много усилий прикладываете в то дело, которым вы занимаетесь. И вам это очень нравится, получаете удовольствие. Да, у вас там есть еще новые идеи, но вы не знаете, как их осуществить. Пока вы их отложили на потом. Может быть, просто многие из вас в отпусках или просто сейчас не время действует. Но смотрите, на время ретроградного Меркурия действительно не время. уже после 18 октября, октября, когда станет прямым, тогда... Возобновите свои старания. Хорошо, как э, выглядят дела с вашими основными главными целями? Ну, тоже карта отдыха, удовольствия. Ну, в принципе, вы всем довольны, вас все устраивает. Ну, Нет поводов для беспокойства. И также есть указания на то, что могли куда-то уехать, отдохнуть. И есть сила, есть стремление. К тому, чтобы куда-то даже вложить свои денежки. Потому что королева Пентакли, это, во-первых, может быть ваше состояние, когда вы довольны всем тем, что имеете, а может быть указание на некие финансовые вложения. И они могут быть связаны с близкой женщиной, которая может относиться к земной стихии. Ну, как вариант. <coughs> Хорошо. Что происходит у вас в доме, в семье? У представителей знака зодиака Стрелец. Гармония. Полное духовное единение, гармония и довольство друг к Даже уточнять не буду. Что происходит по теме любви? Здесь э, новые начинания, возможно новое знакомство. Причем такое очень сильное, страстное. Давайте я уточню. Да, здесь есть в большей мере указание на то, что если это новое знакомство, то здесь все-таки э, цель. Страсть, любовь, страсть здесь ненадолго, без долгих перспектив. Хорошо, а для тех отношений, которые уже существуют, здесь и сейчас, сейчас мне еще пришло, что если на ваши отношения вмешается кто-то третий, то возможно расставание. Хорошо, и что еще? Ну вот здесь тоже страстная барышня у меня выпала. Это может быть для мужчин, например, знакомство. Знакомство -то с такой барышней, огненной, темпераментной, но она может, знаете, как-то некоторое время быть в обороне. То есть придется приложить определенные усилия для того, чтобы произвести на нее глубокое впечатление. И что по здоровью ожидают представители знака Зодиака стрелец»? Да, здесь есть переживания. Смотрите, головные боли. Очень четко просматриваются сны, не очень приятные. Кошмары могут быть головные боли. О, скорее всего, они могут быть связаны вот с этим человеком земной стихии. Телец Дева Козерог, ну, или просто такой мужчина, который вас в чем-то разочаровал. Это мужчины, и, и женщин, может касаться. Хорошо. Какая ваша основная цель? Не так, не цель, а совет в данный период. Совет немножко отпустить ситуацию, провести время как-то с отдыхом. Ну, позволить себе отдохнуть, устроить себе небольшой праздник. И здесь есть указание на то, что могут быть варианты. Рассмотреть разные варианты. Каких-либо супер там судьбоносных событий у вас нет, на которые вы не могли бы повлиять. Поэтому я думаю, что этот период будет для вас достаточно спокойным. Еще на второй символон мы посмотрим. Тут там такое красиво с очень красивыми интересными картинками. Посмотрим, ну, что вас удивит в этом периоде. Какое событие может удивить. Необычное событие может удивить представителей знака, зодиака, стрелец. Угу. Интересно. Карта привязка. Вы знаете, такое ощущение, что вы хотите владеть ну, достаточно крупной суммой материальных ценностей. Вот Как-то вы в этом периоде будете больше привязаны к материальному, чем к духовному. Вот для вас это сейчас наиболее важно. И также это указание на то, чтобы вы с большой осторожностью вкладывали и тратили свои денежки. Вы действительно сейчас можете хорошо заработать, но очень главное правильно ими распорядиться. Значит, все ваши действия, они ориентируются на получение материальных ценностей, прибыли. Также это указание на то, что вы можете получить денежку из тех источников, на которые вы даже, ну, то есть из неофициальных источников, из скрытых. Ну и, знаете, такой главный совет, не растрачивайте свои ресурсы просто так. Будьте осторожны и делайте запасы на всякий случай. Ну что ж, на сегодня наш прогноз закончен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддержку. Делитесь этими видео и до встречи в следующем прогнозе.